детей из пяти городов днр в лагере «Бревестник». Я решил участвовать в эту акцию потому что я считаю что это добрые дела потому что много людей из намбаза им помощь нужно они там живут нехо у них даже дома нет и еды тоже нет а мы как одна страна один народ как большая одна семья и